сорт томата, знаменитая клубника миссис шлаубак это среднеспелый сорт томата высокорослый, очень урожайный кусты могут достигать высоту около 2 метров их, не, их необходимо посынковать и подвязывать к опоре выращивать лучше в 1-2 в стебля вот такие вот красивого цвета ярко-малиновые сердцевидной формы с вытянутым носиком плоды красавцы Обычно средняя масса составляет порядка 300 грамм. Для получения максимально обильного урожая нужно формировать кусты в два стебля. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так его можно выращивать и в теплицах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.